Доброе время Хочу представить вам самодельную зернодробилку или как ее еще называют в простом народе крупоружку. Рассказать, как она сделана, с каких основных частей и из чего эти основные части делались. Ну пойдем по порядку. Состоит она из пяти основных частей. Это бункер, дозатор, электрическая часть. Три нога и сам барабан с ножами. Делалась она в течение трех дней, по 3-4 часа в день, не больше. Ну и начнем теперь с бункера. Бункер выполненный из поливальника, лейки. Во всех регионах он называется, в принципе, по-разному. Вот видно с этой стороны был гусак, он отпаянный. Горелочкой взята, заклепана. С этой стороны были ручки, также отрезаны, заклепаны. Ну и орловина расширена. Теперь вторая часть это дозатор. Дозатор выполненный из профильной трубы 40 на 40. Вот, сделанный вот таким вот такого плана. делалось из того, чего что было под рукой. Теперь барабанная часть. Вот барабан перед вами. Внутри которого стоят ножи. Барабан взят из вакуума от автомобиля «Газель». Это для того, чтобы упростить работу, не гнуть железо, лишний раз не варить. Было принято решение. купленный старый барабан. Чи вакуум точнее. Из него сделаны барабан. Ножи здесь не молоткового типа, а сделаны простейшие. Взят диск от болгарки по бетону. На 150 к нему приваренные 6 лепестков. 3 под одним углом, 3 под другим. Заточенные и не заточенные. Для того чтобы э, почему разные углы для того чтобы внутри создавалась завихрень чтобы э, фракция не так быстро выпадала а более прокручивалась и больше перебивалась снизу насверленное на отверстие э, ди, сверлом диаметром 4 мм э, то есть не сетка ничего а просто взял сверло и насверлил отверстие длиной 10 сантиметров защитный кожух выполнены из металла троечки взяты на 4 болта сейчас для демонстрации здесь висело ведро вообще здесь сделано 5 крючков для того чтобы вешался мешок и меньше был разлет и потеря перебитого уже форма Теперь что касается электрической части Электрическая часть самая простейшая валялся у меня двигатель с насосной станции ну вот как показывает практика уже не в один месяц то есть его вполне хватает для домашнего использования включается он выключается через обычный выключатель ну и последняя часть это тренога тренога выполнена из трех уголков прута снизу ну, и сверху подставочка для крепления лица Бункер, продемонстрирую еще раз перебитая пшеничка и вот ранее была уже перебитая кукурузка. Ну, в принципе, вот все, что я хотел сказать. Если у кого есть такие составляющие, то есть в течение 3-4-5 дней, 6 дней, по 2-3 по часа в день, можно сделать себе зернодробилочку, крупорушку и не выкидывать 6-7 тысяч за нее. Так что, всем пока, до новых встреч. Оставляйте свои комментарии, лайки. Ну, и изобретайте, и делайте себе.